Всем привет! Сегодня мы будем менять сальник кикстартера вернее валы кикстартера мотоцикла питбайка ТТР-125 вот, Я обнаружил, что он у меня пропускает масло и снизу под ним и дальше все вот так вот Некрасиво. Такое все в масле. Поэтому был куплен сальничек. Подходит от мопедов альфа, динго и от многих пидбайков. Вот такой вот сальничек. размеры его 13,8. Может быть тринадцать и в разных вариантах. На 24, на 5. Стоит 50 рублей. Есть во всех магазинах мотозапчастей запчастей. Можно покупать набором на весь двигатель, коробку. Но пока достаточно одного. Что нам нужно для замены? Это новый сальник. Ключ на 10. Для того, чтобы снять сам кикстартер с вала. Ну и отверткой мы выковырим старый сальник. Я думаю, съемников никаких тут специальных не нужно. Перед снятием желательно запомнить положение рычага кикстартера. Ну, вот у меня, например, допустим, вот этот угол на уровне соединения труб рамы, чтобы потом поставить его так же. Ослабляем. Ослабляем крепление и снимаем свала ну вот рычаг кикстартера я снял перед тем как вытаскивать сальник старый необходимо слить масло делается это через вот эту пробку сливную ключом на 17 можно головкой чтобы вытащить сальник подручными средствами, в интернете я прочитал о способе, в общем-то, может быть варварском. Но, в принципе, этот сальник нам уже не нужен. Уворачивается саморез, и за этот саморез сальник выдергивается. Сейчас мы попробуем это сделать. Делаю одной рукой, поэтому он сам вылезает, саник уже. Вот полез. Остается, в общем-то, вот, вот так вот. Сарник вышел. Ну что, сейчас мы протрем это место тряпочкой и поставим новый сарник. Значит, вот я смазал наружную поверхность и внутреннее масло и аккуратненько чтобы не повредить резинку так вот надеваем на шлицы в принципе сальник вот так вот заходит от руки на посадочное место, у нас там с фокусом, вот вот. но чтобы посадить до конца, вот такой автомобильный ключ свечной от смиклапанного двигателя. Так вот он идеально подходит по диаметру. Так вот. аккуратно его туда заталкиваем. Бить стучать не надо. Вот он под лицо зашел. Сальник. Дальше он не пойдет этого вполне достаточно ну вот в общем то и все процедура вполне несложная ставим на место рычаг как мы запомнили его положение и надеюсь больше у меня отсюда течь не будет заливаем обратно масло и на этом процедура закончена. Всем спасибо.